Ехал бы к брату в Ленинград. Куда? Ну, ты, мать, иногда, конечно, скажешь. Еще бы в Москву отправил. А может, того в Америку? В Ленинград. Это мощно. Пойду-ка встревнусь.